Всем привет! Очередной выпуск новостей уже здесь, он получился очень интересным. Вы на канале Мейзер, и я начинаю. Недавно Activision представила первый тизер Call of Duty Black Ops Cold War, полноценный анонс которого состоится 26 августа. Теперь компания опубликовала ключевой арт игры, который демонстрирует ее завязку ⁇ геополитический конфликт между СССР и США. Вместе с этим Activision выпустила еще один короткий ролик. В нем акцент сделан на пропагандистских плакатах и газетах, которые в конце концов складываются в фигуру солдата. С одной стороны советского, а с другой американского. Первый тизер состоял из исторических кадров, на фоне которых Юрий Безменов, сотрудник КГБ, рассказывает о методах ведения холодной войны. Полноценный анонс Black Hawk's Cold War состоится в Call of Duty Warzone. А по случаю скорого релиза Iron Harvest, Deep Silver представила игрокам новый сюжетный трейлер, в котором показали ключевых героев каждой из трех противоборствующих фракций. Участие во внутриигровой войне примут Палания, Саксония и Империя Русвит. Герои каждой из фракций обладают уникальными умениями и историями, которые авторы раскроют в рамках сюжетной кампании. Помимо прочего, в трейлере также показали боевые единицы фракций, на вооружении у которых есть как боевые роботы, так и ручные звери. Iron Harvest выйдет на ПК уже 1 сентября. Также релиз запланирован и на консолях, однако точной даты выхода пока нет. Gearbox выпустила тизер четвертого дополнения для Borderlands 3, в котором, вероятно, появится Криг, персонаж из второй части серии. В ролике сам Криг перемещается между различными мирами, находясь в медиативном состоянии. Параллельно с этим Криг издает свои фирменные крики. Криг может быть знаком фанатам серии, если они покупали дополнение «Психопак» для Borderlands 2. Над персонажем ставили эксперименты в корпорации, из-за чего он страдает раздвоением личности. Полноценный анонс дополнения должен состояться 25 августа на Borderlands Show. Borderlands 3 вышел в 2019 году. Игра доступна на PlayStation 4 Xbox One, Google Stadia и ПК. IO Interactive разработчики и издатели Hitman 3 объявили, что новая часть серии на ПК станет временным эксклюзивом Epic Game Store. Steam игра появится на год позже. Вместе с этим объявлением разработчики продемонстрировали новый трейлер игры. По словам IO Interactive, сотрудничество с Epic Games позволило им сделать Hitman 3 именно такой, какой ее представляли в самом начале, без каких-либо компромиссов. Более того, эта сделка была долгожданной для разработчиков. Генеральный директор IO Interactive объяснил, что самостоятельное издание Hitman 3 – большой шаг для студии, поэтому им понадобилась поддержка от Epic Games. Hitman 3 выходит в январе 2021 года на PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia и ПК. Игра также будет доступна на PlayStation 5 и Xbox Series X. А владельцы PlayStation VR смогут полностью пройти игру в гарнитуре виртуальной реальности. Вчера состоялся релиз перезапуска Battle Toads, который еще на этапе первых трейлеров пользователи приняли неоднозначно. Основной причиной этого послужили дизайн игры, который авторы решили сместить в сторону мультяшности. Чтобы окончательно расставить все точки над «и», самые разные издания опубликовали свои оценки грядущего творения Дилала Студия и Рар. К сожалению, вышел проект довольно неоднозначным. В то время как одни критики хвалят уважительный по отношению к оригиналу тон игры, Другие критикуют дизайн уровней, а также непоследовательность игры в целом. Особо остро критиков зацепил культовый уровень с байками, который в перезапуске попросту угробили, сделав из довольно хардкорного заезда проходную миссию. Оценки критиков выглядят следующим образом. Игра Battle Tod есть на ПК и Xbox. На сайте гватемальского интернет-магазина Max появилась страница ремейка Prince Персия» для PlayStation 4 и Nintendo Switch. У игры даже есть дата релиза — ноябрь 2020 года. Информацию о ремейке Принц Персия косвенно подтвердил Джейсон Шрайер в своем аккаунте в Твиттер. По его словам, игровые интернет-магазины любят преждевременно раскрывать секреты Ubisoft. В данный момент Ubisoft работает над Принц Персия: The Danger of Time, новой игрой для VR. Если ремейк Принц Персия действительно существует, то игру могут анонсировать на грядущий Ubisoft Forward, которая пройдет в сентябре. Mojang анонсировала новое дополнение для Minecraft под названием «Мир Юрского периода». Оно добавит в игру динозавров и уже вышло. Дополнение позволяет игрокам тренировать и дрессировать динозавров и управлять работой собственного парка развлечений. Jurassic World добавляет в Майнкрафт локации из оригинального фильма, 21 скин и 60 динозавров. По сути, DLC делает из Minecraft настоящий симулятор Tycoon. Чтобы собрать всех динозавров, игрокам предстоит отправиться в экспедиции, где они смогут найти различные данные о них, например, ДНК. Дополнение Jurassic World доступно внутриигровом магазине за 8 долларов. Это были все новости на сегодня. Напомню, что поддержать вы меня можете лайком и подпиской на канал. Я с вами прощаюсь, увидимся в следующую пятницу.